Параллельно с тем, что он добился доверия народа, народ устами земского собора обратился к нему с просьбой прекратить правление по-новому. Сразу же после того, как умоляемый народом он вернулся в Москву, он издал указ о том, как теперь будет управляться страна. Было сказано, что она делится теперь на две неравных части. На земщину, каковой будет по-прежнему править Боярская дума. И на государев удел, которым будет править он сам. И он из своего удела выселит всех, кого он не считает верными себе. И вот после формулы о том, что земщины будет управлять дума, и что в земщину будет входить русская земля, дальше было сказано. Входить будет уприч уездов и городов. И дальше шло перечисление уездов и городов, входивших теперь в государев удел. Вот эта словечко уприч, заменявшая тогда современное кроме, стало мгновенно летучим словом, и так родился нигде не запротоколированный, но просуществовавший семь лет режим. Опричнены. И те, кто служили царю, стали миноваться опричники. И они пролили столько крови, что само это понятие вошло раз и навсегда в русский язык. И никакой двусмысленности в его толковании после уже никогда не было. Вот опричнину и просили отменить. Потому что опричники, государевы верные служилые люди поместных мелких родов дворяне, как стая хищников набросилась на земщину и начала ее расхищать в свою пользу ибо все они сторопились набить собственную пазуху и карманы. Надежда Государь опалился на земской собор за это. Но в тот момент взять и приказать супостатов всех купно казнить, тут же, не тратя времени даром, он не мог. Остатки демократии, как у нас принято говорить, все еще имели место быть. И поэтому земской собор был распущен, и делегаты разъехались по своим городам и весям. А вот потом всех кто подписали ремонстрацию, то есть обращение к государю, арестовали поодиночке в родной провинциальной тишине и привезли в Москву на суд и расправу и две трети собора потеряла самую нужную часть тела всякому мужчине. И это вовсе не то, чем так дорожат наши мужчины. Это была голова. После этого в Москве, кажется, начали понимать, как это править по-новому. Но было поздно. Иногда помутнение начинало проходить ему становилось страшно от того, что он делает. И он начинала бить такая лютая лихоманка совести, что он начинал каяться, просить прощения. Он делал вклады в монастыри, напомин душ убитых. Сохранился синодик царя Ивана Васильевича, в котором около шести тысяч записей, напомин души, казненных им. Причем эта запись не просто боярина такого там, а там сказано. Помяни, Господи, в царстве своем боярина, дальше идет имя, и всех сродников его, и домочадцев, и чат его, и слуг его, а сколько их, еси, тебе, Господи, виси ведомо. Но после таких пароксизмов ужаса, успокаиваемость своими любимцами, он снова приходил Благорасположение духа, радовался, веселился, пировал, потом опять начинал лютеть, лилась кровь, он успокаивался, потом опять впадал в депрессию, и все повторялось снова. И каждое утро государь надежа в сопровождении своих верных лютых друзей выходил, и вершил суд, сидя на этом седалище. А к нему поводили длинный, нескончаемый чередой. Бояр, дворян, именитых купцов, мастеровых старшин, просто ремесленников и людей черных, увлеченных в черных словах о нем. И вершил он суд праведный. И чаще всего осужденного вязали по рукам и ногам, Били слегка колотушкой деревянной по голове, чтобы не мешался, и зашивали тут же в мешок, Каковы бросали в волхов, где-то студенный водица зашитый, приходил в себя и познавал все прелести законного наказания за свои злодеяния, через утопление и удушение под водой. И, как утверждает новгородская летопись, Каждый день казнили до тысячи человек. А ежели казнили 600 или 500, Новгород радовался, и люди говорили, надежный государь сегодня добр, весел и милостив. И длилось это три недели. Без перерыва на день воскресенья. Так вывел Иван Васильевич Крамолу в Новгороде. Неудивительно поэтому, что когда уже при Борисе Годунове, когда Борис был еще регентом, была очередная перепись земли русской, чтобы обкладывать налоговую, выяснилось, что в московском уезде, куда, как известно, татары дошли в следующем году, осталось 15% крестьянских дворов. А в Новгородском 7% ни шведы, ни татари туда не доходили. И литовцы не добегали. В народном сознании посмели выступить и обличить деспота только лишь митрополит, принявший мученический конец и юродивы один, якобы загородившему путь в Псков, а другой, публично упрекнувший его в кровожадности. Это был Василий Блаженный. И вот тут поднялась Крымская Орда. Степь ковыльная ожила табунами наездников. Черная туча двинулась с юга на север. Надёжий государь хватился и приказал выставить войска, Поднять дворянство Тульское, Серпуховское, Калужское, Тамбовское, Рязанское. Не-не, ответили ему, не поднять. Как не поднять? Почему не поднять? Ох они, воры-предатели. Не-не, государь, казнил ты попали свои дворянства. Серпуховское, Тульское, Тамбовское, Калужское, Рязанское. неким взять. Послать дворянство Владимирское, Ярославское, Тверское. Не, не, государь, и его ты казнил. Ах, ти, беда. Послать опричное войско. Уж они-то верные мои. Не выдадут матушку Москву. Опричное войско... Потрусила к югу от Москвы и увидела татар. Дальше было все как пописанному. Посмотрели опричники. Мать чесно. Это ж татары. Что делать-то будем? Бежать надо, что делать? Это же татары. Они же убьют. Привыкнув убивать, насиловать, грабить. Эти подлецы перестали быть воинами. Они бежали. Татары подошли к земляному валу. Сейчас это кольцо бульварное в Москве, внешне вокруг Садового. И начали метать через земляной вал каленые стрелы. И подожгли подмосковные деревни, стоявшие снаружи вала. Это был конец мая месяца. В Москве обычно это замечательная пора. Температура 23-24 градуса, яблони расцветают, благорастворение в воздухе. Южный ветер заливает долину Москва реки потоками тепла. И этот южный ветер подхватил снопы искор от горящих деревень и стал переносить через земляной вал. И деревянная матушка Москва загорелась и горела несколько дней. А татары, доведенные до экстаза тем, что им предстоит разграбить русскую столицу, как и положено, не стали ждать окончания пожара, а дисциплины у них было вообще никакой. Они стали перелезать через вал и бросаться в горящий город грабить, где и сгорали вместе с православными москвичами. Когда Надежда Государь узнал о том, что случилось, он приказал извести опричников под корень. И земцы, которых 7 лет до этого подряд опричники резали и мешали с известным результатом человеческой жизнедеятельности, с радостью побежали резать опричников. Вот это и есть моральная деградация народа. Одни молчат, других убивают, третьи жестоко убивают тех, кто убивали в начале. В наступившем 1572 году опричнина была запрещена. Спаслось буквально считанные единицы. Само слово было запрещено к употреблению. Вот тогда и появилось в русском языке понятие кромешник и кромешный ад.